Доброе утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего видео – это события в личной жизни в ближайшее время. Выбирайте один из четырех вариантов, и мы посмотрим, что вас может ожидать в личной жизни в ближайшее время. И дополнительные вопросы, если они будут, у наших великолепных спонсоров. Поэтому выбирайте. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте один из вариантов. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант? Давайте посмотрим. Значит, давайте настроение. Если у вас совпадает настроение, соответственно, ваш вариант не совпадает, значит, не вас и не для вас тут информация присутствует. Давайте: настроение у нас тут людей, человеков и тому подобное. У нас шестерка мечей, девяточка пентаклей. Всегда девяточка пентаклей в этой колоде меня именно смущало некоторое такая какая-то некоторая скука именно у девушки. Но здесь бы, я бы сказала, по шестерке мечей немножечко неопределенное состояние души, тела и настроения. То есть немного взволнованная, немного непонятная, немного трепетная. Я не скажу, что здесь кто-то радуется. Я не скажу, что здесь кто-то огорчен. Здесь как волнуется. Кстати, на шестерке мечей у нас беременная присутствует дама, если что. Если вы не знали. А, то... а тут она у нас прекрасна. вот высвечивается поэтому здесь некоторое знаешь хочется преддверии что-то интересного но я не знаю что будет мне интересно то то то то то есть здесь больше немного о целеустремленности э в будущее то есть хотение этого соответственно знать но при этом некоторые ощущается внутренний трепет по сочетанию, в принципе, по шестерке мечей. Немножечко присутствует страха перед неизвестностью, но по девяточке Пентакли здесь люди, каждый знает свою ситуацию, в какой он сейчас пребывает. Либо в отношениях, либо без отношений, либо понимает, что она любовница, либо понимает, что она жена. То есть здесь очень четкое понимание, кто она есть для кого, либо она, она совсем одна, либо она совсем никому не принадлежит, либо ей принадлежат все, она в принципе думает между кем и кем. Поэтому вот здесь... Эм... Состояние духа трепетное, состояние настроения тоже, возможно, немного присутствует ощущение страха от неизвестности. И я бы сказала, что здесь девяточка Пентаклей, она знает, в каком она положении, она в курсе, какая у нее ситуация, она ясно мыслит, она ясно четко понимает, что у нее за отношения происходит. Поэтому, если кто в непонятных отношениях. Наверное, это больше может быть не ваша позиция, потому что все-таки девятка пентаклей ⁇ это ощущение полноценности того, что у тебя присутствует. Даже если вы будьте одна, будь вы в поиске, но вы четко должны понимать, кто вы и с кем вы сейчас в данный момент. Если такой четкости не присутствует, я встречаюсь со своим молодым человеком. Это одно. Я не понимаю, встречаемся ли мы, либо что-то еще. Это немного другое. И вот здесь я не понимаю. Здесь, к сожалению, либо к счастью, здесь не особо к вам может просто подойти именно вот такое развитие событий. Поэтому я бы здесь все равно бы сказала некоторый такой момент. Давайте дальше. Значит, настроение у нас такое. Давайте я сейчас еще гляну. А то вдруг у нас... Агась, uh, вот Так, давайте дальше. Значит, у нас тройка мечей, туз, жезлов, сила, солнце и четверочка Пентакли. У нас на события в личной жизни в ближайшее время. Дорогие мои, вам, при, вам будет необходимо сделать какие-то выводы, какие-то вещи, которые от вас потребуют очень много сил. Будь то нахождение нового человека, будь то какое-то разбирательство, то есть здесь надо будет, будет вам приложить много усилий для того, чтобы немножко изменить какие-то обстоятельства в жизни, возродить какие-то, допустим, те же отношения, либо что-то поменять, либо что-то изменить. То есть события в личной жизни зависят полноценно очень сильно от вас. У нас здесь тройка мечей. Сейчас, сейчас, Шоу, посмотрим. Да, вам придется с чем-то смириться, я бы сказала. По тройке мечей могут какие-то а, происходить не особо приятные события, а, возможно, не особо связанные с вашей личной жизнью. Это тоже может касаться, кстати, такого момента. Но также какое-то может быть разбирательство, может быть какой-то неприятный диалог. А, тоже может происходить в ближайшем будущем, но по тузу и по силе вы должны были, вы должны будете как-то это все урегулировать. Вы должны как-то для, для себя и своего мужчины понять, что вы хотите, а что вам не нравится. То есть здесь какую-то внести некоторую ясность в ход тех вещей. В принципе над которыми вы имеете власть, поэтому я и сказала по девятке пентаклей в начале и по четверке пентаклей здесь здесь люди с определенными жизненными ситуациями либо проблемами, будь то они любовницы, будь то они непонятные поклонники, которые просто хотят того или иного определенного человека в жизни, они знают, что они хотят, они знают, что она им либо он ей недоступен ни под каким предлогом, то есть есть четкое понимание того, где вы сидите в какой вы стране находитесь, с какими вы э, людьми общаетесь и в каких вы отношениях. Поэтому я и подчеркнула этот момент, чтобы... А, а я в непонятных, здесь таких людей как бы не особо было. Поэтому, дорогие мои, возможно, какой-то неприятный инцидент, неприятное осознавание того, что надо прилагать какие-то усилия в ближайшем будущем, надо что-то осветить, надо что-то понять, возможно, какие-то разговоры, которые наводят на какую-то некоторую вашу гениальность либо которые сделают вас мудрее и умнее здесь у вас присутствует в личной жизни. Если это, на, допустим, на женщину, которая одинока, но которая хочет своего там молодого человека найти, возможно, неприятно создавание каких-либо фактов из своей жизни и нахождение внутренних сил для того, чтобы встретить молодого человека. Либо также как-то зародить в себе некоторую энергию для того, чтобы хотя бы хоть что-то сделать в этой жизни, если там в тройке мечей уже оказываемся. Поэтому, дорогие мои, вот здесь... Здесь все зависит от того, насколько вы что хотите. Если мы здесь ничего не хотим, то, соответственно, ничего не получим, потому что все-таки у нас по тузу и по силе, потом это солнце в четверка Пентакли переходит. То есть здесь какие-то могут быть неприятные для вас ситуации в жизни – вы должны над которыми вы должны сделать определенные усилия для того, чтобы что-то возродить. Возродить огонь страсти с вашим молодым человеком, возродить ваши отношения, возродить что-то. Я бы здесь не сказала бы из пепла, либо мертвое помирить не может. Здесь не об этом немножко. А возрождение именно некоторых энергий и того, что вы хотите именно в жизни. Именно по тузу Жезлов. Поэтому туз Жезлов, это как раз-таки говорит о желаниях. Вот, если вы хотите новую весну с вашим молодым человеком, соответственно, вам надо сильно потрудиться и сильно а, как-то рассказать об этом, либо как-то пояснить об этом, а, а, а, осветить, я бы сказала, некоторую данную тематику. Но здесь просвет свет, и здесь не за горами у кого возможно если в тройке мечей кто оказывается то есть какой-то плачевной ситуации которая есть какое-то осознание которое причиняет очень сильно дохрена страданий то здесь вам надо будет как-то зарядиться некоторой энергией возможно также тузу жезлов что-то войдет в вашу жизнь новое но все равно у нас по силе я больше бы сказала что вы это новое это будет исходить больше от вас, и даже по тройке мечей, нежели от, не знаю, снег на голову свалится. Поэтому, дорогие мои, я прям сразу говорю, какое-то непонятное осознание, которое будет причинять боль. Не знаю, я некрасивая, все, кошмар, значит, буду поправлять красоту. Значит, я стану красивой, значит, это у кого-то такое. Ой, значит, у нас вот как-то все как-то... И, по... И потом пошло некоторое, а надо сделать, а надо, я хочу. И здесь бы я бы сказала, что именно... С, некоторых, с ваших некоторых сил это все будет происходить. Поэтому, дорогие мои, не говорите. Давайте я думаю, думаю, да. Давайте я думаю, что закончим. Потому что, в принципе, никаких у нас вопросов-то и нету. То здесь у нас всякие люди непонятные, на верблюде приходят, непонятно, что пишут. Вот. Ну, в принципе, все. Но ну, здесь, наверное, я вообще тех, тех людей, которые что-то ждали у чуда погоды, я, наверное, больше как-то разочарую, нежели как-то удивлю. Да, ну, вы что-то должны прояснить, возможно, какую-то ответственность на себя взвалить, что-то в себе перебороть, с чем-то справиться, но ну, что-то осветить в своей жизни. То есть здесь какие-то усилия от вас они потребуются в любом случае для того, чтобы у вас все было в ближайшее время в личной жизни, все спокойно, умеренно и стабильно. Будь вы одна, будь вы с кем-то, будь вы в поиске, найдете ли новую любовь? Вдруг, предположим, такой вопрос. Вы можете, кстати, ее найти по такому сочетанию и синификатору вы можете найти, но вы должны тогда чересчур очень много этому как-то. Не то, что придавать смысл и значение, а над чем-то очень сильно поработать: что вам не дает покоя, что вас немного тянет грузом, либо что вам приносит немного страдания. Поэтому, если вот какой-то такой момент, то вы меня, думаю, что услышали. Поэтому спасибо вам за то, что досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал второй вариант? Давайте посмотрим ваше настроение. Если что, настроение прям совпадает, смотрим Настроение не совпадает, другой вариант смотрим. Давайте. добродушные лошадки, вы мои, у нас все одаренные, влюбленные, правосудие. Здесь бы я бы сказала чувство, некоторой кармы, чувство ощущения, возможно, некоторого покоя. Возможно, некоторое происходит сейчас примирение внутреннее, либо с кем-то, но здесь какое то некоторое спокойное, ясное ощущение всего и вся. Возможно, некоторое, но ну, не чувство какого-то непревосходства, а какого-то некоторого долга может присутствовать по у нас правосудию и влюбленные здесь я бы я бы сказал если даже у нас и всем одаренная то здесь все равно некоторое ощущение примирения ощущение сближения с миром с любимым человеком с самой собой то есть здесь немного сближения спокойствие какая-то некоторое позитивное больше настроение нежели негативное какое-то но здесь понимаете здесь правосудие в сочетании со всем одаренная я бы не сказала, что именно настроение здесь плохое, но здесь... И не плохое, не хорошее, что-то между... Вот давайте так, усредненное здесь настроение у людей, больше позитива, но некоторое здесь просто происходит сближение. Либо как-то ситуация идет в гору, либо есть какое-то ощущение понимания с кем-то, либо взаимоотношений, То есть здесь больше какой-то некоторый синтез с другими людьми хороший. Вот. И какое-то ощущение чувства долгой ответственности. Вот здесь больше настроения, я бы не сказала, что вот какой-то там гнев либо какой-то наоборот здесь больше высокие карты которые описывают некоторое состояние духа но не настроение настроение здесь я бы не может просто быть любым как грубо говоря но здесь как состояние духа немножко такое благоприятное более Человек все принимает свою жизнь, пытается принимать тоже по-влюбленному пытается и принимает свою жизнь. По правосудию, ощущение чувства долга, ответственности, возможно, в какой-то момент тоже присутствует в жизни. Но здесь, как не настроение. Настроение, я бы сказала, это что-то мимо, что мимолетное оно больше отыгрывается на фоне. Младших арканов Но здесь все-таки все старшие арканы И здесь такая интересная карта То есть здесь больше как состояние духа Я бы описала, нежели некоторое настроение Поэтому давайте дальше У нас, соответственно, события в личной жизни В ближайшее время Вы же знаете, что вы идете у меня в гору вот главное просто это знать и все, а там все будет окей, потому что здесь по рыцарю пентаклей, Смерть, Десятка мечей, Тройка мечей и Десятка пентаклей. Дорогие мои, я, я не хочу сказать, что вы с чем-то встретитесь, но возможно какие-то могут быть... Непонятные, трансформирующие вашу ситуацию с любимым человеком, либо вас самих, либо, ваши, либо чисто касаемо вашей семьи. Что-то глобальное вот здесь может идти к вам на полном серьезе, но по тройке мечей и по рыцарю пентаклей. Хоть ты треснем, вот это не... Это то событие, это событие, которое вы понимаете, что могут произойти, потому что по рыцарю Пентакли я и спросила, я надеюсь, вы знаете, куда вы идете. То есть, либо какие-то предполагаемые события, которые наступят рано или поздно, но, возможно, у кого-то здесь присутствует некий, некоторый момент страха и ощущение понимания, что будет дальше. То есть, на какие-то... Здесь события в личной жизни, здесь что-то крупное, масштабное, какая-то некоторая трансформация может касаться вашего дома и вашей семьи в целом, либо ваших каких-то родственников, и даже дальних, либо совсем ближних. А, все равно здесь у нас семья, здесь у нас лоника, здесь поколения. Но некоторые моменты. Но здесь вот здесь рыцарь Пентакли и тройка мечей. Здесь могут происходить какие-то глобальные изменения, от которые просто должны случиться. Хотите вы этого, либо нет. Поэтому вот здесь что-то определенно глобальное, не жертва. Ну, здесь я по, по такому сочетанию не жертва, а просто некоторое с ног на голову и большие изменения в личной жизни. Это... То же самое, что если вы хотите, вы боитесь выходить замуж, но вы понимаете, что вы должны это сделать. Вы понимаете, что вы должны как-то трансформироваться, возможно, не знаю, вы хотите стать кем-то определенным в каком-то статусе, но должны что-то пережить, что-то определенное, чтобы это произошло. Возможно, это может быть даже там, не знаю, рождение детей, но прям очень сильно попахивает. Возможно, вы на какие-то события по своей же хотелке, по своей природе и по своим шагам вы идете к некоторым изменениям, как раз таки, которые предполагают какие-то не особо приятные вещи, но очень сильно нужные. И которые изменит ваше положение в семье, либо ваше положение, возможно, в жительстве, место жительства. Это тоже может, кстати, играть роли даже в личной жизни такой момент. Но здесь я бы сказала, что здесь по второму варианту всех какое-то изменение, но оно очень сильно глобальное ждет Будь то рождение, будь то переезд, будь какие-то... Те изменения которые вы в принципе но здесь понимаете здесь вот именно рыцарь пентакли здесь рыцарь пентакли он медленно идет он медленно уверенно шагает по этой земле но он медленно, уверенно шагает по этой земле. Поэтому здесь какие-то изменения, которые, в принципе, ждут на вашем пути. Которые вы предполагаете, что рано или поздно что-то случится. Я не говорю, что самое плохое, но меняют кардинально какие-то ваши предпочтение либо пополняет, возможно, вашу семью, либо наоборот вы куда-то переезжаете от семьи, либо наоборот к семье. Какой-то момент глобальной перестройки, это как развал СССР, дорогие мои. Вот здесь вот то же самое. Но это может быть личностный развал СССР, то есть лично касаемо вас. Это может быть просто... Какой-то развал каких-то ваших предпочтений и э, перекладывание что-то в жизни, вот здесь как сикость, накость просто будет. Поэтому это может быть то, что вы найдете определенного для себя человека, да, если так, может ли быть, да, то, что я готовилась и тому подобное. Здесь найти определенного человека, да, там любовь. Здесь вот не совсем играет, потому что здесь нет нового, здесь есть перестройка, здесь есть десятка мечей, десятка Пентаклей, это как подведение некоторых итогов, возможно, в некоторый момент вы будете подводить итоги из, из вашу жизнь и будете просто это осознавать и что-то с этим будете делать, все равно по рыцарю тут Пентакли вначале начале присутствует. Вот, поэтому здесь перестройка, развал СССР, развал, перевал определенных обстоятельств в жизни, но которых вы считаете необходимыми. Вот это я бы хотела немножечко сказать. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот какой-то второй такой вариант, вот развал всего. Ухождение от одного, нахождения к другому, здесь бы я бы не сказала, но, возможно, некоторое осознавание, что надо какие-то сделать действия в своей жизни, вот это больше, вот это больше. Здесь как, как вот, знаешь, как вот... вот что-то совершено и все. Поэтому я бы не сказала больше как детально в этом плане. То есть, что я уйду и перейду к другому, либо что-то сделается. Вот это возможно, кстати, что-то кто от кого-то уйдет, кто-то кого-то куда-то перейдет. Но это как вариант, такого возможно. Вот здесь, по крайней мере, потому что здесь десяточка мечей, троечка мечей. Все-таки какое-то осознавание, что в определенном. Ну, давайте ничего побольше, десятка мечей, двойка, чаш. Это касаемо семьи, вашего брака, вашего мужа. Глобальное что-то глобальное, что-то очень даже сильно глобальное. Касаемо ваших детей, это касаемо ваших любимых людей, с кем вы имеете общение, с кем вы имеете связи. Это все касается, какие-то изменения. Но здесь, понимаете, здесь десятка, тройка и десятка пентаклей. Здесь изменения, но не изменения конкретные, что кто-то от кого-то уйдет. Поэтому вот, что я бы могла бы сказать. Возможно, не знаю, у вас с мужем что-то пойдет вот таким-то образом, что надо что-то будет менять, что надо на что-то будет идти. И, вы, это, и вы, вы на это пойдете. То есть здесь глобальный перестрой может ожидать, так скажем, людей. Но тех людей, с кем вы имеете связь, с кем вы имеете общение, с кем вы имеете хоть какие-то родственные также отношения. Поэтому я прям сразу «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». Вот, вот. Что-то глобальное касаемо вашего мужа, касаемо вас самих, касаемо вас, ваших детей. Но что-то очень сильно глобальное. Правда, если бы, ну, я не то, что если бы было бы можно, но здесь прям тройка мечей и десятка пентаклей. Здесь нету определенного выхода, здесь нету пере перехода. Здесь как осознавание семья, то есть здесь вот какой-то некоторый атак, такой момент ощущения. А не я ушла, шестерка мечей к... Королю тому-то, либо это что-то произошло и так-то. Здесь какой-то перестрой. Возможно, касаемо очень... Возможно, не только касаемо, допустим, вашего молодого человека, но, возможно, ваших детей, либо ваших родителей. Это тоже может касаться, поэтому я и сказала всех родственников. Что-то что произойдет, то, в принципе, на что вы идете, куда вы идете, то и произойдет... Это может такой проект. Это все равно по рыцарю, это может такой быть. Поэтому вот, вот здесь, вот, вот короче, как-то так. Но это касаемо, конечно же, ситуации и ваших детей, и ваших прадедов и тому подобное. Прям здесь прям перечислены наверное, именно те, с кем вы имеете какую-то некоторую связь, с кем вы обща общаетесь. Вот, я бы сказала, какой-то такой момент, какого-то переворота жизненного. Возможно, подведение жизненных итогов вместе с молодым человеком. сели, значит, бюджет, осмотрим. <гас> либо мы такие лохи, либо мы такие молодцы. Это тоже может быть такое. Это тоже может быть. Но это внутренний больше переполох и некоторое внутреннее осознавание, нежели... Это касается внешних обстоятельств, но больше это на внутреннем уровне, потому что у нас смерть выскочила с мечей рядышком. Поэтому, дорогие мои, что у вас глобально такое интересненькое, вы отпишитесь, когда это все случится, если случится, если не случится, тоже отпишитесь. Поэтому спасибо вам. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал Третий вариант, такой красивенький Вы у меня красивые люди Я прям сразу, сра сразу ощущается Девяточка жезлов, пожезлов Семерочка жезлов Вот давайте так, еще ничего не закончено Я еще, я еще на коне а, Что от меня кто-то хочет Либо я хочу от всего себя Вот здесь, а, дорогие мои Здесь настроение, настрой людей Очень жизненный Аж пышет всякой энергией либо хочется, возможно, найти мужчину, либо мужчины пристают дождь из мужиков, да. Либо я еще, я еще ему не, до, не доказала свою правоту. Я что-то должна сделать. И вот здесь вот некоторые что-то. Все от меня зависит я герой. Либо я ему скажу еще. Вот здесь вот какой-то такой вот, вот мини Ленин включается прежнего настроения. Людяшек у нас тут среди любимых. Дорогие мои, вот здесь какой-то очень перебор энергии во всех ключах, что давит, причем по девятке жезлов. Девятка жезлов как раз-таки тут Клеопатра защищает, понимаешь, и все не закончено. Еще ничего не закончено, еще ничего не закрыто. Я же стою, я защищаю свои какие-то права. А, во не нуждается, я красотка, я великолепна, все будет так, как я хочу. И почему меня никто не слышит, почему меня никто не понимает, я же правду говорю. И вот здесь некоторое такое, вот, меня, меня достали, возможно, все, либо я хочу кого-то достать. И вот здесь вот такое, знаешь, боевое настроение, аж прям плетку вам и в руки, и вот того человека, с кем вы там, на кого загадываете, божали их. Не поэтому, дорогие, у нас здесь такие плеточные люди вообще. Вы что же мне такие-то? Ну ладно, настрой такой у вас. Э -э, давайте. <свят> <свят> у нас, соответственно, события в личной жизни в ближайшее время. А что вы думаете? Так, какой настрой такое будущее? у нас тут же с башенкой, с семерочкой и с судом. И вот хочется, хочется будет что-то сломать, разрушить. Возможно, также вы под воздействием всяких моментов хотите что-то испепилить, возможно, даже кого-то. Здесь. Вот знаешь, вот если в таком порядке здесь как-то захочется переломить какие-то события, что-то хочется сломать, что-то хочется вот как-то сделать, чтобы вот все было, не знаю, по-моему, либо просто по-новому. То есть здесь я бы сказала, что в ближайшем будущем события в личной жизни. Если вы на что-то настроились, но что-то... От кого-то уйти, либо сбежать, либо кого-то изпевелить, у вас очень сильно это получится я прям сразу говорю. Вот здесь получится у людей поменять что-то, по, какой-то порядок в жизни, будь то он правильный, будь то он неправильный, потому что люди здесь особо на это смотрят. У нас и по правосудию оно немножечко ниже. Но здесь, возможно, не знаю, захочется от всех избавиться, от своих любимых людей. Конечно, избавиться там в, в этот, ну, в, в, в, в, в черный чаес поставить. Ну, ну как-то ну, насилия нельзя. Фу-фу-фу-фу. А, вот. Поэтому, дорогие мои, но если вы хотите, ждете каких-то изменений извне, да, допустим. м mm. Если вы что-то ждете, я не думаю, что это у вас будет, дорогие мои. Вот здесь некоторое ощущение желания, ощущение нового и ощущение вот этого настроя. И как раз вы еще плюс в таком некотором боевом настроении, что говорит у нас настроение само. И жезло жезло жезлы, и еще тут жезлов. Поэтому я бы здесь больше бы приплела э, такой момент, что это вы захотите что-то новое в жизни. Вы захотите все поменять, все под себя. Ну, дорогие мои, вам надо будет чем-то жертвовать, либо что-то убирать в своей жизни, либо как-то осознавать, что, в принципе, на, чтобы построить, надо это что-то сжечь. То есть какие-то определенные вам, возможно, захочется очень сильно, и вы будете в курсе. Либо просто по вашему желанию разъяренному что-то сделать. То есть... Дорогие мои, на какие-то жертвы, на какие-то испепеления, на какие-то вот, какие трущобы, возможно, просто вас будут ожидать в ближайшем будущем. Но здесь, в принципе, тот, кто на вас обращает внимание, вас не обделит этим вниманием. То есть определенный человек, который, в принципе, с вами честен, который с вами мудр, с вами терпелив, он будет с вами в любой позиции здесь. Я не говорю, что надо рвать со всеми и тот, кого, с кем я, значит, кому, кому я а нравлюсь, с тем это я порву, и все, он прискачет. Нет, просто верные вам люди будут рядом с вами, вместе с вами при любых обстоятельствах. Вот здесь бы я бы немного сказала вот в каком-то таком контексте. Возможно, у вас... В принципе, если без внимания, то вам какое-то прилетит некоторое внимание определенных людей, но вам надо будет что-то изменить в своей жизни, что-то поменять, возможно даже разрушить, чтобы что-то построить, возможно очень сильно долгое, возможно очень сильно упорное, но то, чтобы что-то работало, и тогда некоторое благополучие, не только возможно в виде людей, но и возможно в виде просто обстоятельств, придет в вашу жизнь, потому что рыцарь чаша такая Конечно же, можем мы тут догадать, что это молодой человек у пидона, по-любому красавчик тебе придет. Нет, возможно, просто придут какие-то благоприятные обстоятельства, которые по истечению некоторого времени и труда вложенного в определенные ситуации, после того, как ты что-то разрушишь. Здесь, в принципе, просто произойдут с тобой мимолетно, быстро, приятно. Возможно, и такое. Возможно, тут и просто приятные свидания также могут произойти, но после того, как вы что-то разрушите возможно ваши какие-то стереотипы возможно ваше настроение всех покромсать. вы не будете кромсать вы будете строить и как раз таки при, пос... при строительстве чего-то вы обретете еще дополнительно что-то еще это то же самое как по фэн избавьтесь от старых вещей чтобы пришло новое и вот здесь вот какое-то именно событие в ближайшей личной жизни тут может происходить у вас что-то возможно просто с вами кто-то порушит даже от те же отношения но к вам придет посеч времени что-то новое, что-то приятное и очень сильно, ну не то, что по судьбе, а по вашим заслугам, поэтому это может быть в виде человека, это может быть в виде каких-то обстоятельств, которые вот на, ты трудился, ты ты пытался, ты трудился очень долго, что-то упорно выращивал, потом, в принципе, тебе из-за этого приходит некоторое внимание. Возможно, будет надо выращивать самого себя, как человека и как личность, я даже не исключаю. Поэтому, дорогие мои, возможно, также что-то другое да, выращивать. Да. Либо, либо кого-то другого. Но кого-то другого вот не советую, потому что здесь, здесь человека не особо показано, если только рыцарь внизу, ну, он только внизу, и он только будет. Поэтому, дорогие мои, вот здесь некоторое пепелище, либо сами, либо все-таки как-то будем приходить к тому, чтобы что-то -то пришло, надо от чего-то избавиться. Если, если вы хотите хорошего настроя в ваших отношениях, надо избавиться от некоторого плохого настроя и, соответственно, иметь некоторое терпение ощущения. ощущение такое терпимости да, ко всему и все. И тогда придет некоторое такое благо в вашу жизнь. Вот здесь вот некоторое, вот вот я бы сказала, событие может касаться здесь любых людей в разных определенных ситуациях, в разных жизнях, э, с разными мужчинами, либо даже без мужчин, либо даже в поиске. Но вот здесь какое-то что-то будет надо разрушить, чтобы что-то потом вырастить и, и что-то потом по итогу это принять. Поэтому вот какое-то такое событие. У нас э, вопросов вроде как у матросов я не видела. Поэтому, дорогие мои, вот короче как-то так. Спасибо вам за то, что вы смотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал четвертый вариант. Давайте посмотрим настроение. Если вы, соответственно, ваше настроение сюда подходит, то в период с пенсией событий в личной жизни смотрим. Если настроение не подходит, посмотрите предыдущие какие-то варианты. Настроение у людей, кто выбрал этот вариант. Соответственно, здесь четверка мечей, но здесь десятка мечей и семерочка жезлов. Дорогие мои, возможно здесь люди-человеки в некотором спокойном состоянии духа но здесь я бы сказала к чему-то могут готовиться каким-то жизненным переворотом к чему-то определенному возможно какая-то возложена на него на этого человека ответственность перед определенным каким-то кругом лиц либо людьми то есть здесь некоторая ответственность, некоторое ощущение того, что я знаю, что со мной будет. Тоже вот здесь люди знают также, что там с, с, не, им надо сделать, чтобы что-то преодолеть, либо с чем-то покончить. То есть здесь вот какое-то некоторое такое ощущение боевого настроя здесь присутствует. Но люди спокойные, люди умеренные. Возможно, некоторый отдых сейчас присутствует, либо какое-то некоторое спокойствие духа и ума в данный момент, что вы в принципе вот в такой в таком некотором, вот как состоянии, как она сидит и смотрит, и, соответственно, она сочиняет тут стихи, или что-то что сочиняет, какие-то вроде вещи с волком. Поэтому вот здесь я бы сказала, волк-то спит, но он не до конца спит, что, в принципе, возможно, как-то людей немного подъедают какие-то Ситуации, либо какие-то мысли. Вот здесь я бы сказала, немножечко подъедает, возможно, какое-то невысказанное «я». Но здесь люди спокойны. Здесь спокойная, некоторая умеренная жизни, возможно, некоторый отдых. Но есть здесь те какие-то ситуации, которые они отпустить не могут. Либо те ситуации, которые им стоит что-то сделать в жизни, либо что-то послушать, либо куда-то пойти. Ну, как одному, либо одной. То есть какие-то определенные обязанности здесь присутствуют, и они немного, возможно, просто немного давят на человека, но не так сильно, как вот, я бы сказала, там был бы какой-то кошмар. Нет, что-то давящее присутствует, но люди спокойны. Здесь и настроение, и настрой. Возможно, к чему-то некоторая подготовка идет к определенным событиям жизни. Давайте далее. События в личной жизни в ближайшее время – Здесь семерочка, семерочка пентаклей, влюбленные, восьмерка чаш, смерть вы и Вы готовитесь и готовитесь к тому, чтобы кого-то, возможно, покинуть, либо что-то что принять в своей жизни, либо что-то найти. То есть здесь, дорогие мои, события в ближайшем будущем, то есть здесь нахождение некоторых путей, обретение некоторого... Ума, в каком бы возрасте бы ни были, обретение некоторого опыта. То есть, возможно, некоторое углубление в определенной ситуации. То есть, здесь также события, некоторый труд, возможно, приобретение каких-либо навыков, не исключаю. Но, да, возможно, также, что у людей ждет некоторое прозрение. Некоторые люди могут, кстати, не то что рассчитывать, но могут помириться с кем-то, то есть заключать какой-то некоторый мир. А возможно люди здесь не будут мириться, а просто уходить в освоясь и набираться знаний. То есть здесь некоторый ваш жизненный путь, но который предполагает и располагает, под собой, ну, никак не располагать, но э, жизненный путь, который включает в себя э, духовность, осознавание опытом, возможно, осознавание не только вашим, но и каких-то других людей, опыт человечества. Э, возможно, также, что вы будете померитесь с человеком, но при этом будете знать, что определенно ему нравится, не нравится, либо как надо вести, не надо вести. Возможно, также здесь может быть и именно уход от человека, но больше для того, чтобы набраться мудрости, терпения, а потому что я так захотела. Вот здесь некоторые спокойные, здесь ощущение спокойствия и некоторых спокойных шагов. В то, что люди для сами для себя немного задумали и к чему они также стремились, как и по другому варианту здесь. Но здесь семерочка Пентакли. Я, я не скажу, что люди тут. Эм как-то напыщены, либо хотят быстрее что-то сделать. Нет, здесь люди хотят сделать, и люди хотят что-то сделать по-нормальному. И у них, я бы сказала, это получится. Возможно, правда, здесь кто-то намеревается от кого-то уйти. А возможно, кто-то намеревается с кем-то помириться, чтобы загладить какие-то вещи, либо чтобы понять для себя, где человек прав, а где не прав. То есть здесь какие-то некоторые примирения, которые ведут к вашей трансформации, которые ведут к вашему изменению мировозрения, возможно да да да да да да да я бы сказала здесь больше такой момент здесь некоторый уход осознавания каких-то определенных вещей в жизни но если кто-то здесь ушел поверьте с концами если кто-то здесь остается либо примиряется, то поверьте с со, осознанием со то есть здесь может быть очень сильно такие, если вы на человека загадываете, это может быть некоторые шаги, которые этот человек предполагает под собой, потому что он знает, потому что он уверен в себе. Вот здесь некоторое ощущение уверенности, все равно по влюбленному и даже с семерочкой, потому что у нас восьмерка чаш, такая интересная. Восьмерка чаш ⁇ это как некий уход в подземелье, вроде как за знаниями. И углубление в какие-то свои страхи, кстати, по восьмерке чаш здесь присутствует. И здесь у нас очень сильно подчеркивается некоторое осознавание, некоторое углубление. Возможно, просто человек, возможно, правда, здесь кто-то уйдет на полном серьезе, что в принципе будет это осознавать и понимать, и все, я пошел, и я пошла. Поэтому, дорогие мои, вот здесь может быть и до расставаний. Расставания здесь могут идти очень сильно. Возможно, здесь некоторое, наоборот, притягивание у вас и его, к вашему человеку. Но тогда вы очень сильно увидите некоторые откровения, которые этот человек может за собой нести, о чем может думать. Возможно, и такой момент, кстати. Очень сильно вы это, я бы сказала, даже этому можете удивиться. Откровения у нас все-таки, у нас такие влюбленные смерти и Рафан. Возможно, вы от кого-то какую-то тайну узнаете, либо какое-то откровение. Еще плюс восьмерка чаш. Поэтому, дорогие мои, вот здесь события в личной жизни не такие глобальные, как у других вариантов, но некоторое осознавание, некоторая ценность, возможно, родных людей, либо родного человека, для вас она будет очень сильно важна и будет некоторой опорой в дальнейших развитии жизни. Поэтому вот, короче, как-то так. Если, да, допустим, для э, нового человека, да, я хочу нового человека, хочу найти, то здесь какой-то некоторый осознанный поиск того, что, какой мне путь нужен для того, чтобы найти человека. Здесь я не могу сказать, что вы его найдете. Возможно, по пути встретиться с Фу я не исключаю. Но по восьмерке, по смерти и по, по ирофанту вы захотите что-то, возможно, помимо. Допустим, любовных отношений чего-то достичь, чтобы прийти к этим любовным, допустим, отношениям. То есть я бы сказала, здесь вот какое-то блуждание, но здесь как-то люди будут выбирать свой собственный путь, нежели опираться на что-то еще. Возможно, опираясь на мысли, на психологию поколений и тому подобное, то я бы сказала, может, кстати, такое присутствовать в личной жизни. Поэтому... Спасибо вам, то, что вы поддерживаете, что вы смотрите видео и смотрите их до конца. Вы большие молодцы, поэтому спасибо вам и всего вам самого наилучшего и пока-пока.